приветствую вас друзья сегодня марс меняет знак переходит из овна О, близнецы я уже делала ранее прогноз для украины на время нахождения марса в этом знаке он там будет находиться целых 7 месяцев и вот я еще решила сделать такой небольшой прогноз для представителей каждого знака зодиака ну чем интересен этот марс тем что он периодически Будет идти то вперед, то назад, будет идти с 9 по 26 градус Близнецов. И поскольку Марс, то сама природа Марса, она связана с агрессивностью, с активностью, с какими-то нашими активными действиями, то можно сказать, что периодически эти действия будут изменяться, будут замедляться, будет что-то пересматриваться, будет что-то доделано, начатое ранее. Значит, всего в знаке Зодиака Близнецы Марс будет находиться в период с 20.08.2022 по 25.03.2022 года. Период ретроградности с 31.08. 10 по 12 января 23 и в петле он будет находиться с 4 сентября по 12 января 23. Значит, для чего нам нужны эти периоды? Во-первых, решения, принятые до вхождения Марса в петлю, они еще будут как-то ну, более-менее актуальны, они будут решаемы. А вот когда он уже будет находиться в петле с 4 числа, то с 4 сентября, то все решения, которые будут приняты после 4 числа, они будут подвергаться пересмотру, переделыванию, доделыванию в дальнейшем. Чем еще интересен этот Марс? Тем, что он направляет свою внешнюю активность внутрь себя. Будет очень большая активность внутри где-то, но снаружи будет очень тяжело ее осуществлять, вовне направлять свою энергию будет достаточно сложно. Будет необходимо сто раз подумать, прежде чем что-то сделать. Особенно повезет тем, у кого в Натали имеется ретроградный Марс. Для вас это период активности, период освободиться от каких-то своих кармических задач. Ну, для женщин это... Взаимоотношения с мужчинами, с близкими. А для мужчин, у кого есть ретроградный Марс, вот, возможность ну, проявить себя как мужчина, может быть, освободиться тоже от каких-то обязательств долговременных. Ну, например, у нас Виталий Кличко конечно, ретроградный Марс вот, вот только вот у нас, вернее, не ретроградный. В принципе, Марс только перешел близнецы, но у него в карте есть ретроградный Марс. Но это понаблюдаем. Я думаю, что вот в этот период он сможет себя как-то очень ярко проявить, как-то показать себе необычно с другой стороны. Еще будет два важных периода это период с 14 января по 21 извините с 14 ноября по 21 ноября это когда ретроградный марс будет образовывать квадрат к ретроградному нептуну и также 6 марта 23 по 16 марта когда прямой марс будет образовывать квадрат к уже прямому нептуну то есть Действия с 14 ноября по 21 ноября они могут быть несколько ошибочны. И если, если даже с вашей точки зрения, вот то та энергия, которую вы будете направлять, она будет верной, то достичь результата вы сможете только лишь в период с 6 марта по 16, когда эти две планеты будут прямыми. Но здесь еще такой нюанс, что ошибка, которая может быть, ошибочные какие-то суждения или ошибочно направленная энергия, какие-то действия, которые будут в ноябре, они могут иметь еще больше какой-то отрицательный резонанс уже в первой половине марта. Теперь второй период тоже очень важен с 22 сентября по 30 Прямой Марс будет делать квадрат к ретроградному Сатурну. И с 22 ноября по 29 ноября уже ретроградный Марс делает последний тригон к уже прямому Сатурну. Это, знаете, такое идет интересное зеркальное отображение. Интересно, что, знаете, как будто бы... Вот, вот эти два периода, они будут затрагивать одни и те же действия. Ну, с какой сферой жизни, мы посмотрим это уже в карте каждого из вас. Ну, начнем со скорпионов. Скорпионы для вас, близнецы, это восьмой дом. Восьмой дом, он связан с опасностями, с деньгами, чужими ресурсами, сексом, эзотерикой. Ну и также учитываем что близнецы они связаны с энергией и когда марс энергии коммуникации когда марс туда попадает то ему нужно успеть везде и сразу очень много будет необходимости получать информацию, переносить ее и будет трудно сосредотачивать свою энергию в каком-то одном месте поэтому для вас очень важными являются такие качества как сообразительность как терпение как умение сосредоточиться на каком-то одном важном действии. Значит, Сатурн, которым будут у нас периодические аспекты, это положение, связанное с вашими делами, с домом, с семьей. Я подозреваю, что в период 22 сентября по 30-е, у вас получится навести порядок со своими домашними, ну, прийти к какому-то порядку, что-то уже окончательно сформировать во взаимоотношениях с близкими, а также, может быть, с делами недвижимости. И вот еще второй такой будет интересный резонансный период с 22 ноября по 29, когда ретроградный Марс, он позволит вам что-то закончить по вопросам, связанным с жилищем и с близкими вашими, с вашим близким окружением, с вашей семьей. С 14 ноября по 21 -е. ретро марс будет в квадрате с нептуном нептуна у вас это зона любви зона хобби зона увлечений возможно вы здесь будете знаете как-то очень много прикладывать энергии но впоследствии вы поймете что наверное и не слишком много то и нужно было ее туда направлять либо тяжело будет осуществить какие-то свои задачи связанные по этой теме это хобби дети увлечения возможность обмануться вот в этот период для вас неблагоприятно с кем-то встречаться с кем-то знакомиться из 6 по 16 здесь уже будет прямой марс на ретроградную нептун ну я думаю что здесь уже будет что-то такое более благоприятное для вас какие-то благоприятные способы решения задач по этим темам Стрельцы. Так, для вас это седьмой дом. Ух ты, как для вас интересно. Ну, смотрите, во-первых, будет необходимость решить какие-то важные задачи со своими партнерами, пересмотреть взаимоотношения, может быть, с кем-то будут расставания, с кем-то будет трансформация взаимоотношений. Сатурн для вас это третий дом. Так, раз, два, три, четыре. Сейчас, секунду, потеряла. Раз, два, три. Да, третий дом. Значит, это необходимость Найти общий язык, прийти к общему консенсусу со своими партнерами. Это будет сделать не так легко, не так просто. Обратите внимание на ваше ближайшее окружение, родственники, двоюродные братья, сестры, тети, дяди. Тут с ними, возможны некоторые сложности. Что-то придется с ними доделывать в период с 22 сентября по по 30 и также с 22 ноября по 29 ну, вопрос будет решен и в ноябре значит поскольку у вас нептун находится в вашем четвертом доме значит постарайтесь не делать никаких крупных вложений повышенный риск обманов самообманов и конфликтов в период с 14 ноября по 21 а 6 марта по 16 будет шанс уже как-то разрешить то, что будет начато в ноябре то есть Что-то состарелое будет разрешено. Так, козероги, для вас будет актуальная тема денег. Сатурн все так же ретроградный, стоит у вас в доме финансов. Марс переходит в зону так, раз, два, три, четыре, пять. шесть. все правильно? Это работа и это тема здоровья. Значит, обратите внимание, на период с 14 ноября по 21 будет шанс трудоустроиться. Может быть, работа вам будет не очень нравится, но зато очень хорошие результаты она принесет период с 22 ноября по 29, когда уже Сатурн будет прямым и вы, знаете, вы обретете уверенность в себе наконец-то, в своих силах, в своих возможностях. Но вот эти периоды выберите для установления таких ну, важных рабочих взаимоотношений. Теперь период 14 ноября по 21 марс ретро квадратик Нептуну Нептун у вас где так раз два три это тема договоренности возможно поломки с автомобилями возможно какие-то ошибки в различных договорах также в в взаимоотношениях с ближайшим окружением, какие-то недочеты, какие-то мелкие обманы, неприятности. Ну, в общем, очень много ваших иллюзий. Краткие командировки, поездки, договора будут неблагоприятны. И еще эта ситуация может повториться только уже на прямых планетах. 6 марта по 16 тоже будет образовывать Марс квадрат. Это, эти две даты неблагоприятны для взаимоотношения внутри коллектива и вообще, в принципе, для работы, для карьеры Постарайтесь их как-то, ну, знаете, плыть в это время, плыть буквально по течению, просто сосредоточиться на собственных амбициях и на том деле, которым вы занимаетесь. Водолеи, Водолеи. Так, для вас, раз, два, три, четыре, пять. Тема любви, детей, хобби, увлечений. Значит, что интересного? Постарайтесь все важные вопросы, связанные с детьми, с вашими увлечениями, до 4 сентября уже организовать, поскольку с 22 по 30 Марс будет формировать аспект к вашему Сатурну. Возможно, в этот период вы захотите направить свою энергию в какое-то более активное русло, может быть, знаете, как-то вы в этот период будете действовать достаточно жестко, убедительно, решительно. В принципе, неплохой период, который поможет вам ну, добиться чего-то очень важного. А с 22 ноября по 29 уже ретроградный Марс к прямому Сатурну он поможет... Вам осуществить то, что вы начали, может быть, не, не закончили с 22 сентября по 30. Очень хорошие периоды для самоутверждения и для каких-то рабочих действий. С 14 ноября по 21. Марс ретро, квадрату к Нептуну в ретро. Так, для вас Нептун это деньги. Будьте очень осторожны с финансами и постарайтесь не предпринимать никаких рискованных мероприятий в плане заработка, в плане трат никому не доверяйте. Кстати, период благоприятен для тех, кто занимается продажей алкоголя. С 6 марта по 16 уже будет прямой Марс с прямым Нептуном тоже в этом же квадрате. Для тех, кто занят продажами в сфере алкоголя, либо какими-то там махинациями, у вас тут могут хорошо пойти дела. Далее Рыбы. Так, что тут у нас у рыб? Раз, два, три, четыре. Марс идет по четвертому дому. Ой, как интересно. И еще делает аспект Сатурном. Значит, я предполагаю, что вам обязательно до 4 сентября, если у вас есть какие-то планы, что-то осуществить, какие-то задачи свои, какие-то мечты, то до 4 сентября постарайтесь уже это все дело начать. Потому что в дальнейшем Марс в петле, он будет немножечко подтормаживать и будет давать в меньшей активности. С 22 сентября по 30 Марс в аспекте к Сатурну. Он будет прямой, но у вас получится, знаете, как-то себя привести в порядок, собраться. Я имею в виду вашу такую внутреннюю самоорганизацию. И с 22 ноября по 29 уже ретроградный Марс к прямому Сатурну. Я думаю, что вот в этот период, конец ноября, многие из вас могут почувствовать какое-то невдовлетворение текущими вопросами. Необходимо что-то кардинально менять. Возможно, на этом периоде знакомство с кем-то из мужчин. Но этот мужчина, знаете, он может иметь такой подавляющий характер. Может быть немножко сложновато с ним, но может на вас подавлять, например, там замуж приглашать, если вы предлагать, если вы мужчина, то вы можете кого-то склонять к насильно, к замужеству, но тема... В ближайших 7 месяцев тема семьи, близкого окружения, родины тоже будет для вас очень актуальна, очень важна. Постарайтесь свою энергию не распылять на многое, пытайтесь сосредотачивать ее на чем-то главном для вас. С 14 марта по 21 ноября смотрим, где у нас у вас, вернее, Нептун. Он в вашем же знаке. Ага, значит, в это время вам будет тяжелее всего сконцентрироваться. На реалистичности ваших идей, поскольку две планеты ретроградные, вы можете оказаться в большом заблуждении о чего-то с 14 ноября по 21, 6 марта по 16, слава Богу, Марс уже будет прямом с Нептуном, хотя и квадрате, но вы уже хотя бы будете как-то четко осознавать. Но будете очень четко действовать, будете чего-то отчаянно добиваться. И постарайтесь все-таки в эти периоды не предпринимать какие-то решительные действия. Есть шанс самообмануться. Потому что Нептун в вашем знаке и в квадрате, Марсом. Ну, Какой-то период иллюзий может быть с домом, с семьей, с проживанием. А вот период с 14 ноября по 21 вообще похож на конфликтный. Постарайтесь вот в эти периоды быть особенно осторожными и внимательными. Ну и понятно, что пока Марс не станет прямым, никаких решительных действий в плане семьи не предпринимайте. Ну, желательно вообще подождать, пока она туда выйдет уже полностью. После 25 марта уже будете как-то думать о дальнейшем. Ну, не думать, а действовать в тех аспектах, о которых вы думали ранее. Сознание будет более открыто, реалистично и будет понятно, что к чему, как правильно поступить, использовать для себя. И без вреда для окружающих. Так, смотрим теперь Овен. Для вас, так, раз, два, три, Марс будет в третьем доме. Короткие дороги, командировки, путешествия, взаимоотношения с соседями, с людьми, которые вхожи в ваш дом, близкое окружение, тети, дяди, родственники. Ну вот, для вас эта сфера будет максимально активна. Так, еще также тут сфера друзей. Я думаю, что также тема дружбы взаимоотношений с большими коллективами будут занимать вас все это время. В достаточной степени возможно кто-то пересмотрит свое окружение особенно обратите внимание на период с 22 сентября по 30 Марс делает прямой марс аспект к ретроградному сатурну возможно возвращение кому-то из бывшего вашего окружения желание ну, что-то закончить что-то решить что-то организовать с 22 ноября по 29 когда марс будет ретро будет необходимость решить какие-то давние застарелые вопросы с вашим дружеским окружением с вашим коллективом 14 ноября по 21 смотрите здесь для вас большое разочарование может прийти постарайтесь максимально быть аккуратны и не доверять вашему близкому окружению и вообще какие-то вот короткие поездки командировки они могут быть очень Нерезультативными, а ввиду того, что будет повышен риск обманов, каких-то ложных обязательств. Ну, вообще, неблагоприятно. Любые звонки, договоренности, командировки, все, все как-то будет очень напутано. Еще нечто похожее будет 6 марта по 16. Это да, тоже неблагоприятно. Для этого времени лучше выждать немножечко. Подождите до 25 марта, и там уже будете активно действовать. Теперь, далее... Ну что у вас, телец? Ну у вас это тема денег. О, на ближайшие 7 месяцев вы будете активно заняты денежками. Ваша энергия будет направлена на то, чтобы хорошо зарабатывать. В принципе, прийти к какому-то знаете чему-то постоянному сформировать фундамент но учитывая что марс здесь будет находиться в таком знаке который все распыляет, вам будет трудно сосредоточиться на какой-то одной деятельности вы будете метаться чем мне заниматься или одним или вторым или третьим вы хотите, будете хотеть успеть все и сразу постарайтесь до 4 сентября уже сформировать свои четкие планы и цели на дальнейшее что тут у вас еще? Так, 12, 11, 10. Сейчас еще раз. Так, 12, 11, 10, да? Тема карьеры. Значит, смотрите, ретроградный Сатурн. С 22 по 30 немножко тяжеловато. Возможно, по 30 сентября я имею в виду, возможно какие-то продвижения на карьерном поприще но будет немножко тяжеловато, потому что Марс... Не Марс, извините, а Сатурн, который отвечает за карьеру, он тормозит дела. А вот с 22 ноября по 29 здесь вы почувствуете всплески пик. Наконец-то Сатурн станет прямым, легче будет осуществлять свою деятельность. Кто уже будет находиться в... Вот в своей колее уже определить свои сферы деятельности Тут у вас пойдет улучшение Но все-таки Марс будет ретро И возможно, вы знаете, то, что вы будете планировать в этот период Оно будет немножко пересмотрено Но карьера пойдет вперед Только вот, знаете, с вашими возможностями, с вашей энергией Будет немножечко тяжеловато Потому что вы можете, знаете, как-то путаться, распыляться Важно сосредоточиться, что-то одно выбрать в своем направлении. Вот на этом сосредоточиться и действовать. С 14 ноября по 21. Большой риск быть обманутым. Значит, где тут у вас Нептун? Нептун тут для вас 11 дом. Но ну, Здесь сфера дружбы и сфера взаимодействия с коллективами. Остерегайтесь обманов финансовых афер в это время и с 6 марта по 16 марта 23 то же самое я думаю что вот у вас вот это вот время это время начала какой-то совершенно новой деятельности ну, для большинства из вас в зоне карьеры но не всегда будет возможность действовать так открыто так как хотелось бы, будете от чего-то зависимы или от кого-то. Главное, выберите вот что-то одно и не меняйте свое, своего направления. Несмотря на временные трудности, к марту месяца я думаю, что вы уже разберетесь, и у вас уже будет все достаточно хорошо, крепко, будете твердо стоять на ногах в материальном плане. Поехали дальше. Сами близнецы, ну близняшечки, веселые люди. У вас здесь будет вообще какие-то трансформации, перетурбации по вашей личной активности. То очень активные, то будете подтормаживать, не будете четко понимать, куда вам двигаться, чем вам заниматься, будете прыгать от одного к другому, от другого к третьему и так далее. Также тут у вас еще будет важна сфера, так, 12, 11, 10, 9. Ну, во-первых, дела связанные с границей, с переездами, с путешествиями, также это будет касаться философии, вашего мировоззрения, вашего высшего образования. Очень серьезные для вас даты с 22 сентября по... 30 и 22 ноября по 29. Это даты, которые вы можете вследствие вспоминать, как даты, связанные с очень важным принятием решения в вашей жизни. Так, с 14 ноября по 21 смотрим, где вы там можете у нас обмануться. Так, у вас это сфера так, 12, 11, 10. Сфера карьеры. Возможно, обманы, крайне неблагоприятные периоды. Так, еще раз, 12, 11 до 10, да, сфера карьеры, возможны обманы, и что-то может пойти не так, как хотелось бы, остановки в движении, зависимая ситуация от чего-то, и тоже может повториться 6 марта по 16, только в более агрессивном формате. Ну, вам здесь совет, знаете, сосредоточиться на самых важных задачах в вашей жизни. Ну, я так думаю, что как-то, знаете, вот что-то само... решить с самоопределением. Что вы будете делать дальше, куда вы будете двигаться, и вообще, ради чего вы живете, ну, для чего, как, зачем, ну, такие какие-то вопросы найти для себя, ответы на философские вопросы. Теперь у нас поехали. Раки. Так, для вас эта тема связана с какими-то вашими личными амбициями. Тема чего-то, знаете, скрытого. 12 дома – это что-то закрытое, какие-то личные переживания, активность направленная на, возможно, какую-то эмиграцию, на решение каких-то своих личных вопросов, связанных с самоопределением, с подсознанием. Это может быть некая тайная деятельность, неофициальная. И что тут еще у нас? Так, 12, 11, 10... 9, 8. Также тема денег. Тема денег, финансов. Но смотрите, чужие ресурсы. Будет привлекательная тема для решения своих задач, основанных на привлечении ресурсов других партнеров. То есть получится что-то, найти выполнить какой-то заговор на... Но отвечать за который вы не будете, и также вы его не будете организовывать, вы будете только лишь его соучастником, вы сможете в этом поучаствовать, будет возможность чего-то достичь, чего-то добиться благодаря этой тайной деятельности, неофициальной, неофишируемой. Обратите внимание на период с 22 сентября по 30. -е. Здесь Марс прямой, Сатурн ретро. Не очень хорошо для каких-то там карьерных амбиций, устремлений, но тем не менее... Будет шанс что-то осуществить. Очень много идет вашей энергии и веры в себя. С 22 ноября по 29 будет зеркальная ситуация относительно первоначального периода. Ваша энергия может иметь, знаете, несколько такое заторможенное, приторможенное действие, но зато карьера, ну не карьера, а скажем так, а чужие ресурсы, могут к вам пойти, то есть есть шанс договориться с кем-то, с чем-то о том, чтобы что-то получить. Или это кредит, или займ, или это еще, может быть, какая-то техника, но получится что-то осуществить. С 14 ноября по 21 Марс, квадратик, Нептуну. Так, это у нас 12 дом, коррелируется, 11-й, 10-й, 9-й. Ну, здесь интересная тема может быть связана с заграницей. Во-первых, могут быть обманы, нежелательно в этот период устроить какие-то договора с людьми издалека, нежелательно какие-то дальние дороги переезды, крайне нежелательный. И с 6 марта по 16 здесь будет уже прямой Марс в прямому Нептуну. То есть может повториться некая ситуация, которая была в ноябре. Будьте осторожны в этот период, ничего не особо ну, важного не планируйте, особенно если это связано с заграницей. Ну, либо с людьми издалека. Очень-очень важный период, когда вы можете что-то вот для себя осуществить, это с 22 сентября по 29 ноября. В марте, когда уже Марс станет прямым, выйдет из в конце марта выйдет из близнецов зайдет ваш знак то вы будете на высоте и у вас максимально уже откроется простор для вашей деятельности лев Значит, что тут у нас у львов тут у нас интересная та же ситуация для львов эта тема одиннадцатого дома дом дружбы но ну, наверняка вам придется решать какие-то вопросы связанные со своими друзьями будет возврат кого-то из прошлого необходимо что-то поставить на место пересмотреть также это взаимоотношения с коллективами давайте посмотрим где у вас сатурн находится сатурн в вашем шестом о, в седьмом доме седьмой дом партнерства Ага, значит обращаем внимание с 14 ноября по 21 и не, не так, извините, с 22 сентября по 30 марс будет в тригоне к Сатурну, будет шанс найти компромисс, решение каких-то данных старых застарелых вопросов со своими партнерами. И с 22 ноября по 29 уже ретроградный Марс поставит необходимость вернуть кого-то из прошлого и уже окончательно с ним прийти к какому-то соглашению, к какому-то результату. Это в плане партнерства. Эти две даты они будут очень важны. С 14 ноября по 21 Марс будет в квадрате к Нептуну. Смотрим, где ваш Нептун. Нептун это зона чужих денег. Ни в коем случае в этот период не берите в долг, не одолживайте. Возможны обманы, офоры и ошибки. Также 6 марта по 16 ситуация может повториться, но только уже в более таком открытом агрессивном виде. Постарайтесь до 20-23 марта не предпринимать никаких важных дел, связанных с чужими ресурсами. Так, ну самая главная задача, вы поняли, это уравновесить свое дружеское окружение весы для вас будет очень актуальна тема связанная с дальними дорогами путешествиями а также с детьми с хобби с увлечениями обратите внимание на период 22 сентября по 30 -е. активность будет очень интересно вас в этот момент направлена что-то будете делать важное для своих детей и вы знаете, у вас как будто бы будет необходимость решить некую застарелую проблему. Вот с 22 сентября, ноября по 29 ноября у вас будет меньше возможностей, но зато у вас как-то легче ее получится решить, поскольку струна же будет прямой, сделать что-то полезное для своих детей, может быть, как-то свое хобби повернуть в рабочее русло, вот как-то оно у вас легче будет идти, несмотря на то, что вы будете ограничены в своих действиях, но возможностей для этого будет больше. С 14 ноября по 21 пересмотрите свой Марс. Так, где у вас тут возможны обманы, ошибки? Так, ну тут у вас тема, связанная с чужими деньгами, чужими ресурсами. Сейчас Нет, не так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, здесь по работе. Во-первых, возможно, в по здоровью застарелые проблемы с 14 ноября по 21. Какие-то застарелые вопросы связаны со здоровьем, есть необходимость их решить, на них обратить внимание. По работе крайне тоже неблагоприятный период, возможно, какие-то обманы, неточности. С 6 марта по 16 это все дело может повториться, но уже в таком более открытом, агрессивном варианте. Обратите внимание на здоровье, больше сосредотачивайте свое внимание на своих детях, на своих обувлечениях и на тех людях, кому... А, кстати, для личной жизни есть шанс устроить личную жизнь. Может быть, даже к вам придет какой-то мужчина серьезный, кармический. Вот особенно обратите внимание на сентябрь. Сентябрь и ноябрь. Интересные будут очень события. Это для женщин особенно. Дева. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тема работы. Причем есть вариант. Так, шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть вариант ее очень хорошо, благоприятно порешать. Тема работы, карьеры. Скорпионы, это для вас. Будете очень много энергии тратить на... Не скорпионы, извините, а девы. Тема работы, карьеры, здоровья. Есть шанс, знаете, как-то так свои позиции, занять очень серьезные позиции в плане работы, карьеры и... Особенно обратите внимание, 22 сентября на 30-е, здесь тригон от Марса к Сатурну. Хорошие могут быть очень возможности, договора. И с 22 ноября по 29-е ретроградный Марс. Постарайтесь не распыляться. Выберите для себя несколько направлений для работы, и, ну, главных, одно, два, три, но если вы, же, допустим, в строительстве работаете, пусть это будет один, два, три объекта, но ну, не распыляйтесь по мелочам. Будет шанс, как-то здорово, будет очень много работы, но будет шанс укрепиться в своих каких-то рабочих вопросах. Может быть, очень даже много работы, достаточно серьезные. С 4 ноября по 21 есть шанс обмануться. Раз, два, три, четыре, пять. В лю... пять. Сейчас скажу, в чем у нас это любовь или нет. Нет. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Во взаимоотношениях с партнерами будьте осторожны. С ноября по 21, 6 марта по 16 здесь возможны обманы недоразумения возможные разрывы какие-то очень сложные ситуации когда ну, вы будете вообще понимать что происходит на самом деле будете терять реальность происходящего Но здесь совет лучше сосредоточиться на какой-то своей деятельности и отпустить ситуацию Поскольку все решится само собой уже к концу марта. Не стоит тратить на это лишнюю энергию. Я что надеюсь, что этот такой небольшой прогноз, просмотр движения Марса на ближайшие 7 месяцев по каждому знаку зодиака будет для вас полезным, интересным. И до встречи в следующих прогнозах.